Друзья, всем привет! Вы снова на канале Networker Channel. Меня зовут Ашот Пастажьян. И сегодня мы на примере посмотрим, как управлять конфигурациями на маршрутизаторах ELTEX ESR. В предыдущем видео мы рассмотрели теоретические основы, какие конфигурационные файлы бывают, <coughs> и как загружать информацию, как вносить правки. Теперь давайте посмотрим, как это в действительности происходит на терминале. Вот э, у нас э, свежеиспеченный factory config загруженный. Система нас просит поменять пароль. Здесь э, мы ничего не можем сделать, кроме как поменять пароль. Давайте это сделаем на простой пароль. И подтвердим конфигурацию. Commit confirm. В общем-то теперь мы можем посмотреть show running config. Некую конфигурацию. По умолчанию. Мы можем посмотреть шоу оперативное состояние, шоу IP интерфейс. Видим, что в системе есть по умолчанию IP адрес 192.168.1.1 и к которому мы можем обратиться по протоколу SSH, например, ну, потому что SSH по умолчанию в конфигурации у нас включен и настроен SSH. По DHCP мы клиентским компьютером или компьютерам админа сразу же можем получить IP адрес, либо настроить свой IP адрес в диапазоне 192.168.1.0.24. 24 Теперь давайте обнулим конфигурацию. Как это сделать? Можно с помощью команды копи. Если вы забыли, откуда обнулять конфигурацию, после копии мы можем ввести вопрос и, соответственно, нам, нам нужен вот этот. Конфиг это абсолютно пустой файл. Мы не можем посмотреть show system default config или show system factory config. Эта штука никак не отображает, не отображается. Нам нету доступа в этот раздел файловой системы. Но однако командой копии мы можем посмотреть, откуда мы будем производить копирование. Show system Дефолтный конфиг, систем и куда мы копируем? Правильно, мы копируем в кандидат конфиг, подтверждаем наше намерение. И uh, если мы посмотрим, show кандидат конфиг сейчас, мы увидим аб абсолютно пустой файл. Именно это и будет скопировано. Если вдруг нам не нужны эти действия, мы прямо сейчас можем написать команду rollback и в качестве кандидата конфига вернется предыдущая конфигурация, то есть factory конфиг. Но мы подтвердим commit. И confirm. На самом деле, вот эти красненькие, это всего лишь настройка терминального клиента, по умолчанию все в едином цвете выражается. Мы подтвердили commit и confirm, давайте посмотрим, что у нас с текущими конфигурациями. Show running config, show candidate config, все обнулено. Давайте внесем правки. Для этого зайдем в режим глобального конфигурирования Интерфейс Gigabit Ethernet Да, кстати, для того чтобы э, Вносить правки в Gigabit Ethernet Необходимо написать две буквы G и E 1.0.8 У меня этот интерфейс непосредственно подключен в, DHCP сервер, э, в сеть, где находится DHCP сервер IP адрес э, DHCP И выключим firewall, Потому что на маршрутизаторах Altx firewall сразу же включен даже если он не сконфигурирован, все что не разрешено, все запрещено. И давайте настроим host hostname. hostname esr 200-9, просто девятое устройство в нашем стенде. And. Что же мы посмотрим, случилось, show running config у нас точно также пустой, show candidate config мы видим, что у нас Появились правки, которые будут применены после команды commit. А у нас в системе появились изменения. И давайте посмотрим show running config теперь, который стал, и show кандидат config. По факту, после применения конфигурации uh, candidat config стал новым running config, но он не обнулился по умолчанию. Он является таким же как и Running Config. Вот как бы вся э, сложность э, этого алгоритма. Да? То есть по факту Кандидат Config всегда равен э, Running Config до внесения изменений. Вот. Сейчас э, у нас изменилось операционное состояние устройства. Мы видим, что мы получили IP-адрес э, по DHCP, на чем свидетельствует вот эта запись. Наш интерфейс в API и link в API и админское состояние. В API. То есть все хорошо, но мы пока не вели команду confirm. И если мы сейчас введем Restore, то оперативное состояние изменится, потому что мы откатимся назад. Show IP интерфейсы мы увидим, что у нас э, перестало быть какого-то интерфейса, и мы посмотрим show running config, он пустой. Но, как мы помним, при э, изменении, откате с помощью кампании, э, команды restore, э, оперативный running config вернулся в config, и мы это можем посмотреть непосредственно здесь. А, то есть э, мы можем продолжить э, внесение изменений в наш конфиг. Давайте продолжим изменения. Интерфейс Gigabit 1.0.8 Давайте сделаем ему Description. Description пишется вот в таких одинарных скобках. Вот. И давайте посмотрим, что теперь у нас с кандидат конфигом и как он отличается от Running Config. DoShow Running Config у нас пустой, как и должен быть конфиг опять же слово do мы используем если мы не находимся в привилегированном режиме непосредственно а находимся в любом из режимов конфигурирования мы используем ключ do для выполнения команд привилегированного режима конфиг мы увидим, что у нас появился вот новый наш description в системе вот, и мы можем этот применить doCommit или doConfirm удобнее писать ну на мой взгляд, находясь в режиме конфигурации просто нужно писать меньше буквок смотрите мы ввели commit show IP, show ip интерфейсы у нас появился полученный по ip мы заново получили по dhcp наш ip адрес нам осталось ввести команду confirm что будет если мы хотим внести изменения до команды confirm ну, например мы хотим изменить description Мы пишем new description на интерфейсе гидрезернет 1.0.8. Давайте теперь посмотрим на конфигурацию. Do show run. Мы видим, что у нас остался старый description. Do show candidate config. Мы видим, что у нас в кандидате новый description. Попробуем еще раз ввести команду commit. Do commit. Система пишет, что не могу ввести конфигурацию. Вы должны либо восстановить предыдущую, либо ввести confirm, подтвердить ранее введенную конфигурацию с помощью команды commit. Давайте напишем do confirm. Confirm прошел. У нас configuration timer canceled, То есть текущий раннен config продолжит работать до вновь внесенных изменений. И теперь давайте посмотрим еще раз do show. Давайте смотрим. Show кандидат конфиг. В кандидат конфиг у нас также остался не description. Show running конфиг у нас description еще старый. То есть система запомнила предыдущее состояние running конфига. Uh, uh, которые мы получили после команды commit, но до команды confirm. Мы подтвердили confirm, и теперь система готова принять обновленные, про, обновленные правки, которые мы вводили до uh, применения команды confirm, но после применения команды confirm. Нем, немножко масло масляное, запутанное, но подтверждение этого введем команду commit. В данном случае у нас шоуран. Uh, Новый description встал система. систему. Rollback будет точно так же сейчас работать. Oh, вернее, извините, не rollback, а restore. Давайте сделаем restore для примера. И посмотрим на run. Старый description остался. И шел кандидат. Новый description остался в кандидате. Мы больше не планируем, к примеру, производить правки. Вводим команду rollback. И show кандидат config у нас возвращается старый description. Теперь кандидат config равен абсолютно running config. То есть, в общем-то, это фактически все. Но давайте посмотрим, как работает команда save. Configure. Введем... Зайдем опять в конфигурирование восьмого интерфейса. Опять вернем новый description. Введем команду end и введем команду save. Э наша конфигурация сохранена. Но это конфигурация э кандидат конфига. Теперь если мы перегрузим устройство... Э Команда называется Reload System. Это займет какое-то время. Я сейчас поставлю на паузу. Мы перегрузим и посмотрим, что же будет с ранее сохраненным кандидат-конфигом. Наш кандидат конфиг останется, и мы дальше сможем его продолжить, конфигурировать. Или можем вести, сможем вести команду commit, затем confirm для изменений. Давайте я на время приостановлю показ, чтобы не занимать ваше время. Итак, система фактически загрузилась. Установка hostname, name, линки, то есть уже загружен наш конфигурационный файл, админ, пароль Password. по умолчанию он такой другого мы пользователя не создавали после обновления конфигурации. Давайте посмотрим на наш шоу run. У нас остался старый description и шоу кандидат config. У нас новый description. Мы сохранили наш кандидат config с помощью команды save. Теперь мы сможем ввести либо правки, либо заново commit и confirm. И этот файл он... Кандидат-конфиг у нас станет Running Config, Show Run. Да, новый Description у нас сейчас появился непосредственно на интерфейсе. Ну, еще остался один небольшой вариант сохранения конфигурации. Мы можем это сделать таким образом. Copy, System Running Config и Flash. Система автоматически подставляет нам дата. Здесь есть несколько вариантов хранения ну На самом деле, видите, только один вариант доступен. Вот. Если убрать флеш, то здесь у нас только один вариант будет доступен. То есть для ручного копирования конфигурации доступен раздел флеш дата. И давайте напишем ESR 200-9 new config. Мы благополучно сохранили данную конфигурацию на флеш устройства flash дата мы увидим что у нас вот наш новый конфигурационный файл <coughs> загружен что мы можем с этим файлом делать мы можем сохран... загружать его в кандидат конфиг и применять его в конфигурации но для того, чтобы применить любой конфигурационный файл, который загружен, рекомендуется обнулить конфигурацию, то есть сначала загрузить дефолтный конфиг, потом применить новый конфиг. Что будет, что будет если мы захотим... Uh, если у нас будет какой-нибудь uh, интерфейс настроен 1.0.1, например. Опять же, забываю иногда писать здесь буковку D. IP-адрес 10. 10. 10.10.10.1.24, ip firewall disable uh, exit, но uh, интерфейс no Gigabit Ethernet 1.10.8. Он его не может удалить, потому что у нас здесь есть конфигурационные данные. 0.8 No IP адрес DHCP No IP firewall Disable Exit No Interface Гидвизер 108 Душел кандидат конфиг. А у нас осталось удалить? Душел кандидат конфиг покажет, что у нас больше нет восьмого интерфейса. Комит. То есть таким образом Show Run и Show Candidate Config нам покажет наличие одного интерфейса Gigabit Ethernet 1.0.1 Теперь давайте скопируем наш файл с флеша, который мы создали ранее Copy Flash дата И вот этот файлик наш New Config System Candidate Config да мы хотим подтвердить данное конфигурирование давайте посмотрим что у нас получилось шел кандидат конфиг у нас кандидат конфиг полностью э, заменил текущий конфигурационный э, файл и таким образом э, ранее сконфигурированный э, интерфейс гигипетезернет 1.0.1 после применения commit и confirm не будет отображаться конфигурация. Однако, как я и говорил, лучшей практикой является сначала обнуление конфигурации, то есть скопировать дефолтный конфиг, а потом скопировать тот конфиг, какой нам нужен. Это будет достаточно безопасная Манипуляция почему? Потому что э, обнуляя кандидат-конфиг, мы не обнуляем running-конфиг. То есть мы сначала можем обнулить конфигурацию кандидат-конфига, э, обезопасить себя от различных артефактов предыдущей конфигурации, и загрузить нужную конфигурацию, причем загрузить мы ее можем не только с флеш, но и также с SFTP, SCP, TFTP и так далее, HTTP сервера. В общем-то, это и все, коллеги, что я хотел вам показать на сегодня по практическому управлению конфигурациями. Все моменты практические мы освоили. Я рекомендую, конечно же, сначала посмотреть ролик по теории, по, практике, ой, по теории, потом по практике. Надо было это сказать в начале видео. Но, тем не менее, спасибо большое за внимание. Всем желаю находиться в добром здравии и в добром настроении. Всем до свидания и спасибо.